Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасу. У нас, дорогие зрители, сегодня не совсем обычная передача, а посвященная богомерзкому празднику Хэллоуин. Собственно, мы помним про свои обязательства по политическим роликам, по философским роликам. Мы знаем, что ближе к Новому году у нас начался такой Хэллоуин, чтобы быть здоровы. Он, в общем, последние два года не прекращается. Поэтому мы выбрали минутку, чтобы поговорить немножко не о политике. С нами наши перманентные постоянные гости Женя и Костя, которые предстанут в несколько необычном ампула, потому что они у нас еще и авторы литературы ужасов, фантастики, еще чего-то там. Вы, может, сами про себя скажете. Это больше... Да, наверное, не литература, а сетература, то есть то, что публикуется в сети, это, да, рассказы, альтернативная история, у меня есть фэнтези, у Жени есть фантастика и, да, со всякими ужасами. Женя еще комиксы рисует. Ну, Женя, веб-комиксист более известная, как Жаконда Кроулинг, а как автор я начинала с хорроров с черным юмором. Сейчас идет в сторону магре, вообще-то это фантастика, но она сильно загримирована под магреализм с... и, понятное дело, в историческом тураже. Слушай, по-русски сразу, что это такое? Это мама, мама. Маг... А жанр, в котором я сейчас решила писать, это магический соцреализм. Mm, ясно. А магический реализм это жанр, в котором Магическая составляющая вписана в реальность как нечто само собой разумеющееся не дающееся, и не дается объяснение. Фантастические элементы присутствуют в реальности с точки зрения героев. Это совершенно нормально. А что-нибудь из общеизвестного для картинки? Сто лет одиночества. А, отлично. Хорошо. Ну, я на самом деле не пишу ужастики и альтернативную историю, но как бы в молодости всегда любил это читать и смотреть. И знаю, что у старшего поколения, насколько я вообще могу говорить про старшее поколение, всегда был вопрос, а не тронуты ли вы, ребята? То есть что заставляет нормального взрослого человека даже читать какие-то про зомбаков и вампиров, не говоря о том, чтобы про это писать? Моя любимая... Что скажете? Вампиры ⁇ это метафора. А на самом деле любой фантастический элемент – это инструмент, которым автор может как просто, просто развлекать аудиторию, добавить в текст исключительно перчинки ради, так и высказать что-то очень интересное, подчеркнуть какую-то идею, повернуть какую-то ситуацию неожиданной стороной, гиперполизируя и при этом переходя на несколько иносказательный язык. Слушай, ну в твоем случае как бы все еще более отягощено, потому что как бы к вампирам вопрос отдельный, к комиксам вопрос отдельный. Потому что, ну, как это было у Ершова в коньке Горбунке, я куплю тебе лубков, нам гороха и бобов. Поэтому он своему сыну Ивану Дыраку говорит, подразумевая, что лубки, а это такой древнерусский комикс, картинки с подписями, но ну, это то, что надо идти. Вот, в общем-то. Ну, в поднесоветское время и в 90-е была куча шуток, там про сгорела библиотека нового русского, он даже не успел раскрасить ни одной книжки, и вот все вот этого. Вот. Да, некоторые товарищи, даже очень уважаемые товарищи, говорят о том, что комиксы – это такие картинки для дебилов. Вообще-то эта фраза настолько же правомлечна, как фраза э, «Скульптура – это такие фигурки для импотентов». Ну, а что, они же все, почти все в классике жанра были такие голенькие, значит, наверное, аж вот для этого, да? А вот культурный контекст, зачем это сделано? И почему в такой форме что-то высказывается, это вот как-то уходит. Э, э, комикс – это... Форма. Форма — способ рассказать историю. А что ты в это вкладываешь? Детскую ли историю про приключения утят или серьезный графический роман... В нуарном жанре, критикующие определенные общественные проблемы, дающие острый острый социальный комментарий и при этом представляя персонажей в форме животных для того, чтобы подчеркнуть какие-то черты характера и добавить вот. Это не фантастический, это эстетический элемент, то есть дополнительную еще визуальную нагрузку. Это уже зависит от автора. Я так понимаю, что хороший и успешный комикс сейчас называют графический роман. А графический роман – это просто более серьезный комикс. Ну, такой. такой да? Да, Там он серьезный... больше графический или больше роман? Это больше а, живописи или больше литература? А это, и в этом тонкость в том, что это сочетание. То есть, э, графический, э, графический роман называется более серьезный. Почему? Потому что комикс – это, собственно говоря, от слова комик развлекательный. Угу. То есть, если нет комедийной составляющей, то, в общем, называть комеди... Комеди... комедийным чем-то то, что не содержит комедийного элемента, как-то вот спорно. Но графический роман предполагает, что выстраивание кадров, серии кадров, то есть это последовательная вот эта раскадровка тоже играет роль и сочетание элемента как визуального представления информации, так и текстового, то есть что-то ты показываешь картинкой, что-то ты делаешь текстом. Этот художник еще и должен решить, в каком сочетании, как с этим сыграться. То есть поэтому существует графический роман биц текста для начала. О, вот, кстати, собственно... обычно тексты, графику делает один человек в графическом романе или разные. Зависит. Ну, э... типа как автор сценария и э... самый и оператор. по-разному по зави зависит. То есть это может быть небольшая команда, э вот. Э Творцов, где один сценарист, там кто-то рисует, кто-то еще и колорист, это может быть один автор, который может делать все вместе. Бывает так, что хороший сценарист сам рисовать не умеет, и вот он и учит исполнителя. А бывает так, что э, все вместе они в, в, работают вместе над историей, в процессе сотворчества решает, куда она пойдет, ну, то есть при этом разделяют. А, ну, так или иначе, графический роман. Кстати, Женя же у нас, да, автор графического романа про не некротехнологический университет, ссылку Кинем. Вот, графический роман, я так понимаю, появляется ну, в Америке довольно рано. Это там давняя культура, там, середины 20 века, да? Я сильно ошибусь. Раньше. Раньше, Раньше. Раньше. да. То есть а у нас оно пришло вместе с Хэллоуином, днем Святого Валентина и так далее. Ну, где-то в конце 80-х, начало 90-х. То есть, с чем связано и то, что вот у него никогда не было, и вдруг он появился. У нас? Ну, ну и у нас и там. Ну, ну всегда да, хочется ты, сказать, ну, что раньше ты... такой фигни не было, наверное, Тут деградация. Надо упустить ты опускаешь один важный момент. Если мы говорим о графическом романе, то есть более серьезном способе, то вообще-то есть еще такое понятие, как европейский графический роман, который конкретно в Европе, например, во Франции или в Бельгии, это уже, естественно, воспринимается как очень серьезный вид искусства, и там взрослым не зазорно читать графические романы. Это это, в общем, вполне уважаемое занятие, респектабельное такое. И там эта вот культура графического романа, комикса очень даже развита. Вот, вот это вот спускать не надо. Для начала в Советском Союзе вообще-то тоже были переводные комиксы и графические романы. Ок Европейские. Окнорофта, например. Маяковские там, бей А, нет, <свят> собственно, да. Но я говорил говорила про переводные. <свят> То есть переводные вот были. Так что все зависит от того, о чем мы говорим именно. То есть это, это форма, форма искусства, mm -hmm. собственно говоря. Есть архитектура, скульптура, живопись. И вот девятым искусством называют комикс. Mm -hmm. То есть, а что, для чего и для какой аудитории, это же совершенно разные истории. То есть, например, Марвеловские супергероика, это одна история. И почему они у нас тут долгое время не приживались их периодически на, пост, на в конце СССР и на постсоветском пространстве, несколько раз пытались запустить, и все не, не приживалось этого. Именно в комиксовые Да, да. А в Выстрелил киношные... Баббл. Баббл выстрелил. Единственный, вот как Контора, Которая до сих пор не схлопнулась. А до этого было много попыток сделать, собственно, российская контора, вот, угу. собственно говоря, фильм. Э Мой огромный это... черной доктор недавно выходил фильм. По их комиксам перед этим была еще короткометражка, по тоже по приключениям мили питерского милиционера, который противостоит противостоит. Вот они действительно хорошо так соблюдают именно каноны жанрового комикса, экшен-комикса, приключенческого комикса, героического там. И, и они нашли аудиторию, они держатся. До этого попытки как-то, в общем, ничем хорошим не заканчивались. Ну, просто не, не, не воспринимала аудитория. Но при этом у нас бы у пытались сделать и классические вот эти выпуски комиксов там фантастические. У нас даже был белорусский фантастический комикс. Вот я не помню, как они там назывались эти роботики на какой-то планете. Значит были комиксы, которые долго издавались детской нишей. Эту не надо ее забывать, она была и есть. То есть в детских журналах комиксы были. Кстати, в СССР был Мурзилка. Да. И, вот это и веселые тоже... картинки. И Там тоже картинки, были картинки, картинки с кстати... картинки, Ну А именно от этого и идёт, как бы мысль о том, что ну, это для детей либо для детей да, с задержками это... в... ну, excuse, а Либо для взрослых с задержками оно... вразильницы. Ну, не надо. Ну, то есть, одно дело, что это конкретно было для... ориентировано на детскую аудиторию. А вот, но, но не, есть на, не на детскую... На не, да, есть комиксы, ориентированные на взрослых. Это примерно как говорится, что если мы видим в книжке буковки, буковками иногда пишут детские сказки, и более того, рынок-то учебников и детских пособий, он нам вообще -то намного шире, чем художественный, значит все книжки, они для детей. Слушай, да, а... Это же глупый вывод. Mm -hmm. Хорошо, слушай, а можешь посоветовать вот, для вхождения в тему человек, который не очень во всем этом понимает и читает это, ересью? Пару хороших коммент, графических романов, ну такого, чтобы круто было. Чтобы совсем круто, Маус, по Второй мировой войне. Как это искать, как гуглить? Приложим. Приложим. приложим. Хорошо, приложим. С комиксами более-менее разобрались, так сказать, жанр защитили, переходим, собственно, к литературным жанрам, в которых вы творите, что там ужастика, фантастика, альтернативная история. Так, можно маленькую оговорочку для, для аудитории? Дело в том, что альтернативной истории первоначально назывался один жанр, то есть жанр, где, выписывая историю, писатель предполагает «а что если?» или делает немножечко мир отличный от нашего, нашего с каким-то допущением рассказывая. Сейчас из-за специфики продвижения определенных жанров в ситературе под альтернативной истории под понимают попаданцев. Так вот попаданцы это одно, мы под альтернативной yes. истории все-таки понимаем то yes. предыдущее значение. То есть, я так понимаю, что тема с попаданцами очень популярна, я ничего не считал, как бы, но вроде бы вот это как-то в российском да. интернете почему-то дико выстрелило. Да. И все мучаются, как бы чеша репу, а почему, собственно, выстрелило. Но об этом можно будет потом, когда мы будем разговаривать. уже. Да, Про, то есть... Про продвижение сейчас по поводу жанров, то аналогично, как уже Женя говорила, это форма, это способ изложить человек свой взгляд на вещи. И мой любимый пример – это любимый всеми Андрей Сапковский, который стал любимым всеми уже после игр, конечно. А до этого он до этого тоже был популярен, но все-таки в узком круге. И его цикл про ведьмака, там где у него в одном из моментов очень хорошо расписана европейская политика времен интербелума 30-х годов и, собственно, Мюнхенский сговор. Но изложить этот взгляд от поляка, когда поляки делили Чехословакию вместе с немцами, было бы слишком, прямым языком было бы слишком, наверное, политически неграмотно в Польше. Опасно. Опасно, да. А изложив это в фантастике, он смог это переиграть, Как какие ко мне претензии, я пишу книжки фантастические, это допущение. Да. Вот. Точно так же некоторые вещи, которые вы мож, можно выставлять метафорами именно в альтернативной истории, когда мы допускаем фантастические элементы, рассказываем о политике, определённом, то, что мы не могли бы рассказать прямо, или то, что бы вызвало нарекания, потому что это неисторично, это недоказуемо и так далее. То есть то, что могло бы напроситься на возражения среди там, профессиональных историков. Но это не, та, не то, что сейчас говорят, когда в фильмах снимают братадия русских с немцами, и говорят, что это же художественный фильм. То есть хорошая фантастика, она все равно выдерживает определенные рамки. Ну, я вот со своей стороны, как э, вполне себе человек, способный и готовый считать всякую нерунду про зомбаков, вампиров и прочую птуху, могу в защиту жанра сказать, что ужастик это на самом деле просто тупо, как мне кажется, сказка для взрослых. То есть, как бы, она обладает важной характеристикой сказки. Это писатель с читателем конвенционально падает в ныневняк, где герои вот могут позволить себе сказать, что король голый. То есть, вести себя так, как вообще надо себя вести в идеале, как мы представляем, а не так, как они увели себя на самом деле в реальной жизни и в реалистической литературе. Где уже в силу реалистичности все бы были немножко такими, чуваками, не хитро вывернутыми. Это во-первых. А во-вторых мое опять-таки, мнение, то есть вся вот эта мистик-хоррор-литература, она описывает взаимоотношения человека с тем, чем он побаивается, с чем-то таким запределенным, с каким-то фатумом, вот, что ли, может, это попытка посмотреть на смерть и населить ее какими-то забавными существами, чтобы хоть как-то было веселее, потому что без этих существ вообще как-то печально. Да, хоррор прорабатывает, эксплуатирует и прорабатывает страхи в первую очередь читателя, а не писателя. Не все писатели выгуливают там собственные переживания. Просто чтобы оговориться. Хоррор может работать с разными страхами. Это может быть как страхом смерти, как страхом фатумом, то есть невозможности что-то поменять в судьбе, так и экзистенциальным страхом, страх перед толпой, страхом перед человеком, страхом перед собой, страхом как перед чужим, так и, собственно говоря, самое страшное чудовище человек. Это и то, и другое, страх неизвестного, страх, боязнь потерять ребенка. Все что угодно, все вот эти темы, которые, на которые в том числе не всегда хорошо получается спокойно говорить, периодически про них вот читаешь и как-то успокаиваешься. У меня есть собственное мнение. Я рискну даже высказать, мне кажется, что хоррор-литература она эксплуатирует нифига не страхи, она эксплуатирует надежду. Надежду на то, что вот пускай лучше будет Ктулху. Пускай будут неведомые забавные зверюшки, чтобы там были столкновения миров, и там вампиры хорошие и плохие, чем просто вот ты просто тюк, у тебя выключил свет, и ты исчезнешь, и при себя забудут все. И это тоже. Это, это вот экзистенциальная проблема, которая и проблема вот того, что будет, то есть она не у всех именно в такой форме, но да, и это тоже большой пласт, который задевает, и, чили, который, и те читатели хоррор-литературы которые вот с этим сталкиваясь, этим интересуются, и ищут такие вот моменты, Ш чтобы успокоиться, чтобы что-то подумать, там, провести мысленный эксперимент, например, в том числе. То есть мы хотим сказать зрителю, что не надо бояться этих странных вещей, а, что называется, ладно, откройте, посмотрите, может понравится, может нет. Хоррор-литература, она говорит о сказке и бывало о взаимоотношении с вечностью. Альтернативная история. альтернативных <связать> взглядах на историю, как бы, <связать> не жизнь, да, если мы да. выберем какую-нибудь фэнтези или фантастику. Ну, а фантастика, мне кажется, что все более понимают, что такое фантастика. И тут, на самом деле, наверное, дальше стоит поговорить о том, как все это в литературе классической отличается, когда вот... Есть какой-нибудь Достоевский, там, Толстой, безусловно, величины всеми признаваемыми от литературы, как вы говорите, сетературы, литературы, <смех> где понабежало всего разного, каждый выкладывает свой товарчик маленький, попробуй в этом разберись, и, в общем, на самом деле, скорее давайте попытаемся поговорить о жанре любительства этой самой сетературы, а не там большой, великой, которая, ну, конечно, велика, но мы имеем никакое новое явление. А вот и отличная тема – разница между большой и любительской литературой. Вся прелесть в том, что под любительской литературой понимают э, ту, которая, за, за которую автор может не получать достаточно гонораров, чтобы на нее жить. То есть любительская противопоставляется профессиональной. Профессиональная не всегда подразумевает высокое качество, она всего лишь подразумевает, что человек получает деньги. А большая литература это, не, э, это литература, которая прошла это школьников, да, Потом, та, которая, про... которая прошла проверку времени, была замечена критиками, была замечена, и, может быть, даже не замечена аудиторией в свое в нужное время тогда, когда писатель еще жил, но после была принята, как э, скульптурная ценность. Она... Ты не можешь решить, ты не можешь никак определить, вот, может, рядом с тобой сейчас сидит будущий Толстоевский. Прямо сейчас мы об этом не узнаем. Это мы узнаем там, через много-много лет. Прошли про, конкретного автора работы в, в будущее или нет. Так вот, сетература она разная. Это любой автор может выложить работы в сети. Это может быть как человек, который только что начал писать и пишет свои фантазии, записывает свой, свой сон или просто что-то, что его волнует, пишет не очень качественно, не умело, не владеющий инструмен... инструментом. Это может быть человек, который очень обладает богатым жизненным опытом, у него есть что сказать миру, он очень серьезно относится к тому, как он пишет, он там 10 раз переписывает и хорошо чистит фразу. А мы это никак не узнаем, потому что они ничем не отличаются в сети. Ну, есть некая новация эпохи, потому что во времена Толстоевского, как бы пусть в литературу мог быть труден, но его вообще пыталась пройти не так много людей, а с появлением интернета произошла с одной стороны некоторая демократизация, даже такая хорошая демократизация, когда писать в интернете не запрещено пока никому, то есть всякие там блок-платформы, когда ты можешь вот найти абсолютно любого бреда, выставить и сказать, я тоже писатель, у меня уже книга написана, посмотрите в интернете, как бы сейчас таких людей просто миллионы. поэтому мне кажется, ну как бы уже отличие этой сети литературы в том, что в классической, более-менее старой, там, не знаю, даже в советской литературе, покупая книжку, скорее всего, автор либо там закончил ли институт, либо что-то еще такое, тут то перед тобой есть просто ростские непонятные субстанции. И попробуй найди там вот какие-то вкусные орешки среди всего остального. Да, главная проблема не в самой сетератории, а в, в том, что очень низкий порог вхождения и поломаны критерии отбора, поиска и прочее. Вот механизмы... А может, они не придуманные, еще они поломанные. Они были, они поломались, потому что деньги стали важнее. Хорошо, рассказывай, как они, какие они были, как поломались, как вообще выглядело вот погружение авторов в это все, вот мы погрузили, что увидели, где об обнаружили поломку, нырнули так, хоп, а там. Ну, то есть, возьмем, опять-таки, Толстоевских, как у них было. У них, во-первых, были редакторы-корректоры. У них были, был очень мощный институт литературной критики. То есть, да, у них была хороший портрет в в тот период, и она была вообще-то куда более популярна, чем, собственно говоря, саммит Тургеневы с Толстым и прочим, прочими очень известными сейчас авторами. Были авторы, у которых тиражи были намного больше, вот эти фильетоны. Мы их сейчас... Скорее всего, даже не знаю. Я бы здесь еще такой момент заметил, что на тот момент э, вхождение да, было больше, в том числе у тебя были, если это можно перефразировать, были средства производства, которые были доступны не всем. Да. То есть у тебя был редактор, был издатель, который выбирал что-то там на свой вкус, mm -hmm. на вкус публики, рисковал про это деньгами, рисковал про это именем, поэтому он либо издавал тебя на свой страх и риск. Либо издавал тебя, когда ты уже известный писатель, не на свой страх и риск, либо не издавал. Сейчас у нас либертари... в литературе, ну и вообще в искусстве, почти либертарианский рай, где каждый может выйти на рынок и попытаться что-то с этим сделать. Но и опять... многие выходят. Да. И создается просто вал масла такая. Да. Которая просто дефицитом становится человеческое внимание. как бы Я-то могу сколько там, ну час почитать в день чего-нибудь. А Вася, Петя там... И при этом у нас нет нормальных критериев отбора, у нас больше нет авторитетов, чьему мнению бы можно было поверить, что вот это стоит читать, а это нет. Я напомню, что вот у нас конец, то есть 19 век, когда у нас вот эта классика русской литературы была, то вообще-то вот критики, это было очень важно, были литературные журналы, в которых это все обсуждалось, были литературные салоны, в которых что-то принято, что-то нет. То есть да, это было очень, было очень узкое горлышко, через которое нужно было пройти. Наверняка многие таланты не прошли. Да, наверняка многие таланты не прошли. Значит, в советское время у нас то были наши любимые ублитки из обкомов, которые тоже, собственно говоря, были очень вот этим узким горлом и много, много кого отсеивали, но за то, что проходило, все-таки в большинстве своем, давайте будем с нормальными оговорками говорить, но в большинстве своем все-таки отвечало определенным критериям качества. Ну и просто по масштабу вваливаемых денег и издаваемых там. Количество страниц или не знаю там килограмм бумаги и горлышка стало вот настолько шире в сравнении. Горлышка с... сейчас да. Горлышка сейчас считает, что нет, потому что в бумаге, во-первых, сейчас издают просто кто принес, если ты согласен работать без корпоративного а еще если более того, если ты готов заплатить сам, очень многих сейчас издают за собственный счет. Да, пожалуйста. Да не вопрос. Значит, корректуры, редактуры, если ты сам за нее не заплачешь, у тебя, скорее всего, не будет. Даже крупные издательства от этого отказываются. Это невыгодно, это не рентабельно. Поэтому, да, читатели сейчас очень жалуются на сильно упавшие качество как печати, так и, в общем, качество проработки текста. То есть все, все те преимущества, которые раньше были при подаче в бумажное издательство, они, собственно говоря, исчезают. Ну, Насколько я понимаю, сейчас это бизнес, а бизнес хочет а, взять в работу то, что с высокой вероятностью точно работает, а не то, на чем можно пригореть. Поэтому наверное несложно предположить, что как бы первый порог вхождения это будет сети, литература. А вот кто из них выжил, кто более меня раскрутился и собственной собственной фанбазой, как это теперь называется, они могут претендовать на то, чтобы попасть в литературу вот эту, да. бумажную уже такую как бы официальную классическую. Да, сейчас вот крупные издательства сначала они в общем игнорировали тех, кто выложил в сети. Несколько еще лет назад, если ты выложил в сети, то тебя уже не издадут бумаги. Было такое. Сейчас они повернулись, они уже Заметили, что, наверное, проще э, обращаться к э, набравшим большую аудиторию авторам и предлагать их, им, им сдаться. То есть, к некоторым действительно приходят и предлагают издать его в бумаге. То есть, э, если ты, автор, сам раскрути, выложился в текст, сам разобрал, раз, разобрался с корректурой, редакторой, то есть сам в это вложился или деньгами, или силами. Если ты сам себе, маркетолог, и собрал аудиторию, или, собственно говоря, потратил много денег, чтобы собрать себе аудиторию, так уж и быть... Тебя напечатают. Да. Ты молодец, ты прорвался, тебя напечатают. В некоторые даже остаются в плюсе. Так что, ну, дорогие зрители, сейчас... Гений литературы должен был дать еще неким навыком собственного продвижения, см, маркетинга и так далее. Вот, но это второй вопрос. Ну, вторая mm -hmm. стадия, некая первая стадия сети литературы. Давайте mm -hmm. в нее погрузимся, все-таки, и поговорим о том, что, -то, что сломано-то. Сломано, как я уже сказала, в первую очередь, это вот критер... вообще любой институт критики. Проблема в том, что критикуют-то сейчас кто угодно. то есть Это даже очень популярный жанр. Но, во-первых, сам подход к критике ⁇ это скорее, скажем так, просто искрометно вывалить много негатива для того, чтобы поерничать перед аудиторией и заработать себе, себе плюсы на, на негативном изложении. Ну, то есть здесь иманка такая, что все пока еще помнят может, не все, но помнят классическую всякую литературу, не в смысле классики там, Достоевского, а в смысле классика фэнтези, если uh -huh. классика фантастики, смотрят на потуги молодого автора или не молодого автора. А ему в комментарии и рассказать, приходит... отличается от Толкина. Да, э, да причем, возможно, даже не в комментариях а делают на этом отдельный жанр, uh -huh. когда пишут рецензию и да, со скрометными шутками разбирают, где же… Молодой автор или не молодой, ошибся. То есть в этом есть, с одной стороны, свой плюс когда человек, пишущий откровенную ересь, он может получить вот такую вот лицензию и перестать писать откровенную ересь, ну или перестать писать вовсе. А может быть, может быть минус того, что человек написал, а его разбирает, не совсем разбирающийся в этом человек, но популярный в каком-то моменте, или просто разбирают, чтобы разобрать, и человек с этого получает э, душевную травму. Хотя это есть одна из систем пиара, когда тебя пиарят на негативных рецензиях, а ты приходишь и говоришь, что все нехорошие люди, Вот, а я все равно писал и буду писать. Hmm. Была такая поговорка на заре интернета, интернет-детка могут и послать в известном направлении. Hmm. Мне кажется, уже должно было вырасти поколение, которое к этому должно вроде бы относиться спокойно. Ну, во-первых, это все сложно. Во-вторых, все-таки надо понимать, что сейчас критику понимают как, э, не как способ в общем, поговорить о тексте и проанализировать то, что написано, а как э, способ на, не, на сливе негатива в чей-то адрес наработать себе репутацию, и это совершенно разные вещи. Ну смотри, ты сейчас как начинающий автор комиксов и рассказов, например, говоришь, что тебе не хватает критики, по сути. Я правильно понял. Чтобы там, не знаю, в газете типа, написали, что Женики Рубини, ну как это в советское время, там ух сделала такой вот этот комикс, про тебя узнали и почитали. То есть вот в этом проблема? И в этом тоже. Ну вообще-то про меня писали в журналах, на это несколько лет назад. В СМИ не было дела. Кстати, о комиксах. С комиксами ситуация как раз-таки именно в русскоязычном сегменте сильно другая. Именно с веб-комиксами, давайте оговоримся. То есть авторские комиксы, публикуемые в сети, то есть не создаваемые коммерческой группой, а первоначально некоммерческий продукт. Дело в том, что у авторов комиксов есть замечательный портал авторских комикс. Так и называется. Ссылочку дадим. Он у нас появился в 2008 году, и за это время он огромное, позволил найти свою аудиторию огромному количеству авторов, и на самом то деле вырастил аудиторию. Первоначально та наша аудитория читателей комиксов была настолько же токсична, как она сейчас в ситературе. То есть Рассказать, где у тебя плохо проработана графика, где у тебя недоработки в сюжете, рассказать, насколько ты не прав на каждую твою выложенную твою картинку, это пожалуйста было. А вот сказать хоть что-то хорошее, это вот как-то... Как... Есть такое прекрасное угу. царский лайк. Постарайся лайк, это вот отжалел было. То есть, не, не, не все готовы были это сделать. А, то есть... Авторский комикс вырастил аудиторию, которая понимает, что в общем, авторам приятно получать фидбэк, то есть отклики от аудитории, поговорить о своей работе, что это стоит делать в корректной манере, что даже, да, критиковать можно, но, но не надо только одно это выливать. И, собственно говоря, если тебе нравится работа, можно просто сказать человеку спасибо. И что говорить спасибо — это легко, приятно и здорово, и людям вообще-то приятно, когда им говорит спасибо за то, что вот они делают. А, это, это раз. Ты знаешь, я вот тебя успокою, uh -huh. может быть, uh -huh. общаешься каждый раз с айтишниками, все говорят, что вот есть западные компании, где всегда принято на каких-то общих собраниях, прежде чем начинать кого-то песочить, всегда рассказать, какой он классный, какой он хороший, там и все такое. Вот приходит Беларусь, и говорит: что за говно? Сходу. Общался с НГОшниками всякими разными, довольно много. То же самое: Говорят, что вот там поляки, американцы. Мы уже там едем на семинары в в Америку, привыкли к тому, что они всегда тоже будут улыбаться и рассказывать, какие классные, просто ну вот это, вот это и вот это лучше умереть. Выходят белорусы и говорят, ну что за говно. И вот к этому никто не может привыкнуть, потому что советские люди, они походу как-то у нас культура такая выработалась, так, с... начинать с плохого, а потом уже, когда как бы, человек так малость припал, уже можно и похвалить тогда. Здесь, а тут -то вроде моменты есть неплохие. Здесь другой момент, что обычно... Почему, ну, такая, да, есть культура, что когда тебе что-то не нравится, тебе об этом, ты об этом говоришь. Когда тебе что-то понравилось, ты об этом молчишь. И в итоге у автора складывается впечатление, что его, вообще никому ничего не нравится, несмотря на какое-то количество, возможно, лайков, и ты не понимаешь, где ты сделал хорошо, Хотя, возможно, ты понимаешь, где сделать. Знаешь, плохо. я на самом деле тоже себя на этом ловлю. И все вокруг говорят, что критиковать у меня получается сильно лучше, чем хвалить. А, Но это не потому, что как бы не со зла, что называется, это как-то привычка. То есть, ну, как бы, хорошая, хорошее, да, человек и сам наверняка знает. А вот а, обратить внимание на недостатки ну, это же как бы. Не знает. А вот я вот специально анализировала этот вопрос, тем более, что я сейчас участвую в нескольких конкурсах литературных, раньше участвовала еще и в комиксовых конкурсах и смотрела, и, и понимая разницу, я смотрю в том числе и на то, как это обсуждается на площадках, где это не лицом к лицу, а вот где люди обсуждают, как это происходит. И, честно говоря, я сейчас пришла к выводу, что проблема здесь не. Не в том, что советские люди, а в том, что вот в конец Советского Союза, и вот этот постсоветский период искренность была очень серьезная, не в почете. И если тебе что-то искренне нравится, в этом лучше помолчать, высмеют. Или, то есть вот вы другого это вот здорово ты молодец а если ты честно говоришь что тебе что-то понравилось это ты наверное какой-то не очень умный и в общем надо же ну, ну то есть не смог найти недостатки не смог найти недостатки тем значит ты не каче... между прочим да это вот на ну да некоторых... найти блок это следствие ума да но ну, ты смог найти блок значит ты молодец ты смог найти лучше, придется. потому да, что а... как бы вот он такой же только не может найти блок а ты еще и блок можешь найти вот на одном из конкурсов, где я сейчас участвую, там э, комментаторы, комментаторам, которые честно говорят, что мне вот этот текст вот так-так-так понравился, вот понравилось то-то и то-то, им говорят, ну, видимо, у тебя довольно заниженная планка. В общем, дорогие зрители, творцам не хватает критики в газетах и позитивных комментариев и лайков. Вот они прям страдают от этого. Многие люди выкладывают свое творчество в сети не потому, что они от вас чего-то требуют. Они просто хотят с помощью творчества пообщаться с миром. Творчество, творческий процесс, это в том числе самореализация, это способ поделиться чем-то. Рассказать. То, да. сказать, как я умею, например, делать какие-то вещи. я Истории классно придумывали, что-нибудь. Поднять, поднять дискуссию о чем-то. Может быть, человек хочет поговорить, да-да, хотя бы о той же о возможности да. в альтернативной да. истории. А, хорошо, давайте тогда об этом. Вот человек приходит в эту хитию сети Ратуру mm. а, с целями. Ну, наверняка кто-то хочет денег, то есть монетизации, кто-то самореализации, какой примерно процентное на что хотят-то. Ну так, интуитивно. Процент чего хотят, тут, тут, тут вообще очень спорно. То есть, тут не посчитаешь так просто. А, то есть, есть те, которых, которые хотят, и у них получилось. Угу. Есть те, которые хотят, но у них не получилось. Те, которые... И они сделали вид, что и не хотелось. И, и они да, делают вид, и что они, и не, что не хотелось. И те, которые действительно, в общем, как бы сказать, им было хотелось другое, но раз все побежали, то и я побежал. Итак. Получается, что у нас в сети есть как те, кто пришел туда, желая все-таки в том числе и коммерческого успеха, и у него получилось... Так и те, кто хотел коммерческого успеха, но у него не получилось, и поэтому они делают вид, что не очень-то и хотелось. Те, которые все еще хотят, и по... на позитивном мышлении говорят, что все круто, замечательно, именно так и надо действовать. Но они успеха пока не добились, и, может быть, многие из них и не добьются никогда. И те, которые пришли, потому что им просто прикольно, и они просто хотят вот тут, вот, людей посмотреть, себя показать, причем себя показать больше, чем людей посмотреть. Донести мысль. Да, донести мысль. Вот тут, кстати, я бы хотела сравнить ситуацию с комиксами, потому uh -huh. что э, картины совершенно разные, ну, я бы предположил, что комикс надо хоть минимально уметь рисовать. То есть написать можно любую чушь и полную графоманию, а комикс это ну, должен быть трудолюбивый графоман. Я э прав? С одной стороны, да, но нет. Мой любимый пример на авторском комиксе был замечательный комикс э, Excel-комикс в Excel. Таблицы Excel про циферки. Как это выглядит? Это, это как... Они не были даже... Нет, ну, в нескольких было раскрашено, да. Ну, в общем, да, это скриншот excel, excel, excel Листа. с циферками и в вставленные реплики. И это было чертовски интересно читать. Автор сумел рассказать прекрасную историю, когда ты начинаешь переживать за душевное равновесие пятерки. В смысле цифры пять. Ты понимаешь, что автор смог тебя зацепить. А умение рисовать там, в общем, не было. Там было умение рассказать историю, в том числе графическими элементами. С комиксами, скорее, тут порог вхождения чуть-чуть другой. Почему? Потому что читатель может сразу зайти и быстро оценить, нравится ему графика или нет. Очень быстро оценить. Во-вторых, ему достаточно прочитать пару страниц выпусков, чтобы понять, цепляет ли его история или нет. А с текстом, собственно говоря, ты открываешь, и там, собственно говоря, стена буквок. Тебе надо вчитаться в некоторый объем, чтобы понять. А просто, вот, собственно говоря, вот пролистывая ты вот тут стена буковок, тут стена буковок, тут стена буковок. Быстро ты решение не примешь. Есть читатели, которые принимают решение буквально по первым абзацам. Это значит, что огромное количество действительно хороших авторов, но ну, которые пишут, например, в классическом стиле, то есть размеренно, не, не, не вываливая на читателя в первом же абзаце вообще все, все, все, могут не зацепить. Даже не потому, что у них неудачное первое предложение, у них может быть удачное первое предложение, первый абзац, но просто не, неспешный темп повествования и они потеряют читателя там, например, на третьей странице. Не потому, что они плохо написали, а потому Потому что у читателя мало времени э, оба высокой усталости. А творцов много. А творцов много. Так вот, с комиксами ситуация следующая: авторский комикс. Это э, сайт для да, раскрутки комиксов. Я сайт, так понимаю, да, ты да, там причувствуешь. Да, Uh, Некоммерческий проект. в нем в самом сайте, У самого сайта нет монетизации для авторов. И более того, это не, он не является коммерческим проектом для создателей сайта. Единственное, что не с рекламы реклама идет на поддержку сайта. И вот так красноголовая девочка, которая просит выключить отблог. Это вот я ее рисовала как раз таки для того, чтобы портал поддерживать. Uh, вот и все. Но авторы находятся там в равных условиях. Действительно в равных. На главной странице у нас есть виджеты, собственно говоря, вот эта обложка, на которой ты любой комикс может быть прорекламирован, есть виджеты чуть выше, где каруселью вращается вот эта реклама разных комиксов. Все, что тебе нужно, чтобы туда попасть, нарисовать обложку или нарисовать вот эти баннеры, и их вставят в очередь. Все. То есть никаких критериев по поводу, насколько ты популярен, или насколько ты разложился в таргет, или там сколько там у тебя теле у тебя жанры, или еще чего-то. более того, у АК есть немножко других инструментов, дополнительно сообщить читателям о новых комиксах, о каких-то новинках, о каких-то событиях комиксов. То есть Вокруг сайта уже есть сформированная аудитория, uh, uh, которая да, туда ходит. Которая туда ходит, которая интересуется, что там выкладывается. То есть тебя там рано или поздно заметят. Ты можешь вести себя как социофобушек. Это вот очень часто встречается среди творцов. Ну потому что ты действительно умеешь хорошо рассказывать историю. Ты хочешь поговорить с миром через свою историю ты вовсе не обязательно хочешь говорить с миром, сидя в чатиках, с кучей незнакомых людей, отвечая на много вопросов. А еще, а еще там, например, еще бегать, там маркетинг настраивать или еще что-то, далеко не все на это способны. Не у всех есть время, и не у всех есть психический ресурс, и не у всех есть навыки. и Просто много, многим раскручивать себя, специально там ходить, светить лицом, где-то просто психологически тяжело. А еще, если ты этим занимаешься с некоммерческой точки зрения, то это еще и твое время, которое ты тратишь в, в любом случае на какую-нибудь работу, за которую ты потом еще и живешь. А еще и просто стыдно иногда бывает. То есть тебе просто вот просто. Ну, я же не профессионально, я же любитель, я делаю это после 8-часовой смены, потому что я хочу, я не учился специально рисовать, ну, то есть не учился в специальных заведениях, а вот тут такие крутаны, а я так. Я просто вот пришел рассказать там забавные истории там из жизни. там. Да, хотя бы циферок в Да цифер. Хорошо, ну, ты пришел на этот сайт, <laughs> да. ты хорошо рисовал, всем понравилось, попал да. в Вену, что называется, да. и после этого, что тебе предложат там, не знаю, Нет, какую -то? нет, ну, вообще, это... да, дальше, сейчас, в плане манифестации вот есть какие-то варианты? Ну вот сейчас я о них расскажу, я просто закончу момент по поводу того, что если ты действительно что-то делаешь, ты, скорее всего, найдешь там свою аудиторию. То есть на... в качестве веб-комиксиста ты можешь делать то, что тебе нравится, и найти, и найти тех, кому понравится именно то, что нравится тебе, это важный момент. А в монетизации там тебе не предложат монетизацию, сам сайт ты можешь завести Patreon или, собственно говоря, там, другие способы. И аудитория на авторском комиксе довольно часто э, охотно поддерживает авторов, там, собственно говоря, копеечкой. То есть у меня вот Patreon есть, я очень благодарна людям, которые продолжают меня поддерживать. Это периодически помогало очень сильно, несмотря на то, что там не, не очень большие суммы, все равно это вот бывали ситуации, когда это жутко выручало. общая мечта жизни за счет творчества реализуема? А у некоторых авторов она было реализуемо. Не у всех, безусловно. Но если это автор... Очень работоспособный, он способен выдавать много регулярно такого качества, которое значит цепляет достаточно большое количество людей. Он действительно может получать с, с Патреона столько, что может на это жить. Такие авторы есть. Вот. Значит, а с литературой ситуация. Кардинально другая. Сейчас я бы сравнила авторский комикс именно с порталом Литрес. Это не единственный портал литературы, но с другими будет оговорками мы не говорим. Попозже, почему именно с Литрес? Потому что на Литрес, так же как на авторском комиксе, можно выкладывать практически любой жанр, любую... любую... Не формат. Да, люб... там нет Формата. формата. Там э, в вот... авиатре нет формата, можно выкладывать любые, жан, любые жанры любо, любого, скажем так, стиля, направления, да. направления, размера, и так далее. Да, то есть и там огромнейшая аудитория портала, огромнейшая, и кто не. И рано или поздно ты можешь найти для себя читателей. Огромную аудиторию ты можешь не собрать, скорее всего. Но при этом, по крайней мере, там нет жесткой специализации по формату. Безусловно, есть более популярные жанры, более менее популярные, но все равно из-за того, что огромная аудитория, у вкусы разные, даже сложные тексты, даже вот я на гильтресе покупаю опубликованные там диссертации. диссертации или там, собственно говоря, научные работы по, по документалистике. Вот, то есть кто-нибудь там может привлечься к тексту, ты можешь там найти читателей, которые захотят за это заплатить. Это если мы говорим о монетизации. А Минс... если мы говорим о формате, кстати, вот так угу. А формат — это вот как раз-таки следующие порталы, поэтому чуть-чуть поэтому позже Хорошо. Они. Вот. Но специфика Литреса в том, что... Ну, то есть нету, нету литературных порталов таких, чтобы вот все было ажурно, замечательно и радужно. К Литресу ключевые претензии следующие. Он за продажу электронной копии берет себе 75% процентов цены. Более, Во-первых. Во-вторых, сейчас уже вот появились у них такие прекрасные заявочки в интервью и в сети, что они говорят, что неплохо было бы, чтобы электронная копия стоила столько же, сколько бумажная. Проблема сейчас российского книжного рынка, а речь идет о российских расценках на книжках, то, то, что они страшно подскочили в цене, у них в том числе из-за того, что бумага подорожала. Ну да, то есть там ну, безумно. Как-то сети-литератором это должно быть даже выгодно. Потому это... что если оно будет стоить там по 20 баксов, так все будут читать скорее что-нибудь из интернета. <кươi> <кươi> Нет, это да, но поэтому, поэтому литрец хочет поднять цены, чтобы электронная копия стоила 20 баксов. При этом из них 75% заберет себе литрес. Во-вторых, вторая проблема, претензия к литресу в том, что их очень легко пиратят. Ну и, в общем, Но если ты пришел за самореализацией, то это не проблема. Это да. Если ты пришел за самореализацией, это не проблема. Правда, ты аудиторию почти скорее всего не найдешь. Если ты хочешь именно денег, ну как бы сказать... Там условия не самые лучшие. Другое дело, что если у тебя что-то очень неформатное, очень такое специализированное, то ну, у тебя, в общем, других вариантов-то особенно нет. По поводу страшного слова формат. Что, в каком жанре это собственно, надо творить, чтобы попасть, потрафить публике, попасть в кассу, сорвать аплодисменты и все такое, что сейчас нынче котируется? Ну, сначала давайте немножко про формат то есть под словом формат это не какое-то жесткое понятие то есть вот, здесь можно процитировать великую группу кирпичи а, формат я здесь не виноват цензуры нет за то есть формат вот формат это то что наиболее жанр наиболее популярны на определенном портале они соответственно для порталов они могут быть разными то есть есть порталы для которых популярно одно есть порталы популярно другое и вот э, на двух основных не считая литераса который в общем-то широко на двух основных порталах это litnet и after today э, разные mm -hmm. форматные Контакт, не ограничения, но запросы. Есть, ну, я так понимаю, фар... что это из логики рынка следует. Вот мы прикормили, как бы ауди... мы сайт прикормили аудиторию там крошечками белого хлеба. И поэтому нам черный не надо, она у нас только к белому приучена. Да, Поэтому давайте на белый. Да, формат то, чем приучена публика. Угу. Скажем так, на, это, на этом конкретном портале. Вот. Про литнет, это в основном женская аудитория, про Т, мужская. Ну, скажем, скажем так, да. Да. По поводу, нам нужен только белый хлеб. Нет, они не будут как-то браковать, банить или еще убирать тексты неформатные, которые а ты... То есть наши псинчики и черные да. крошечки сами клевать не будут. Выставьте, да, как бы, да но... вы можете ставить, вы просто там ничего такого не добьетесь. Скорее всего, может быть, вы соберете небольшую аудиторию, может быть, может быть, нет. Но то есть, если вы пишете неформат, с большой вероятностью ничего не получится. На Литнет популярен женский роман. Есть такой прекрасный термин, иностранный лавбургер. Это не просто женский роман о любви, потому что, простите, но это тоже так, такого рода романы по-хорошему. Это определенная формульная литература, даже более того, формульный литературный продукт. Это скорее так сейчас называют. Когда есть очень четкие критерии, очень четкие ингредиенты, из которого его надо собирать, и если ты отступаешь от них, ты можешь это сделать, аудитория скорее всего будет бросать, не, не будет дочитывать твои тексты, об этом собственно, регулярно жалуются авторы, что есть, или ты делаешь именно вот так. Или э, ты потеряешь аудиторию. Если ты хочешь просто рассказать хорошую историю, если ты там хочешь, даже о любви истории любви бывают хорошие, или бывают искренние, даже если они не, не, не, не предполагают там, раскрывать какую-то глубинную да, историю, вот, но... как бы, такой утрированный да. рецепт лавбургера. Что там по слоям должно быть? Давайте так, я их не пишу и не читаю. Делал я тоже. не эксперт. Дело в том, что я всего лишь могу сказать, что Лавбургер, задача лавбургера это утолить эмоциональный голод. То есть человеку не хватает каких-то эмоций в жизни. Читательницы в основном, основная платежеспособная аудитория это женщины 35+. Плюс. То есть, да, читают женщины разных возрастов, но покупают все-таки женщины, которые могут за это заплатить. И Тут, в общем, как это выглядит. Ты вот всю жизнь ждешь каких-то эмоциональных сплесков, тебе вот все время рассказывали, ты это по какой-то причине считаешь, что, значит, есть какая-то такая на свете любовь, которая... Настолько вот замечательное, настолько это будет все замечательно и хорошо, что она компенсирует все те затраты, которые ты в это вкладываешь. Все вот эти э, траты на варку борщей или на сложности на работе и на сидение с детьми и на все вот эти, э, все, что у тебя в жизни было, все это компенсируется. И, в общем, в Лавнберге главный фантастический элемент это то, что такая любовь есть. О, как то Верка-сердючка пела про «Если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца». Это Лавнберген? Да. Да-да-да. То есть это сказка. Это сказка, что... А вот, вот у такой, как у тебя, все получилось, или там у, кого, у такой, как у тебя в другом мире все получилось, они же с фантастическими антуражами бывают. Ну, в общем, смысл в том, чтобы дать правильную формулу сказки, они, их, их несколько, там за правильную. Те, которые находят хорошую правильную формулу, у них выстреливают они, значит, действительно могут жить своего пера. Другое дело, что если Тебе действительно нравится писать эти истории. И если то замечательно, ты со своего творчества живешь. Если тебе это... Это не то, чем ты хотел бы, хотела бы заниматься. Да, не обязательно автор женщина, но женский псевдоним должен стоять, потому что иначе аудитория не воспринимает мужской псевдоним то есть, если ты хочешь достичь какого-то коммерческого успеха или некоммерческого, но широкого, вот для женской аудитории лучше всего Ламбурга заходит. Для женской аудитории портал Алитнет. Угу. Давайте так, потому что есть женские аудитории на других порталах, которым заходит нормальная там, эпическая фэнтези, например, ужасы, там три. Трилли... Дилеры, социальная фантастика но их меньше Почему меньше. мы так удивляем да. внимание лавбургеру да. <смех> да лавбургер это в общем очень Он очень стоит. коммерческий очень коммерческий успешный мейнстрим но с очень высокой конкуренцией есть еще один важный момент конкурсы на вот таких порталах это один из способов продвижения например есть еще портал поменьше про доман. Он тоже на ламбургер был ориентирован, он просто сейчас уже выпал из обоймы. А когда-то он был, в общем, более продвинутым. И вот там, вот, собственно говоря, конкурсы предполагают, что у тебя должна быть быстрая выкладка. У тебя, значит, регулярная быстрая выкладка, значит, по с аудиторией и прочее. То есть ты попадаешь в, таких услов... в такие условия, что... Ты не можешь проработать сюжет качественно. У тебя нет времени на редактуру. В принципе, не просто тебе никто не даст редактора, так еще и ты должна выкладывать текст, когда вот ты его написала и так бросаешь. А если там дыры или еще чего-то, не какие-то Логика всё. такая, что если ты не будешь там раз в месяц выдавать новый лавбургер, аудитория уйдет и другому, кто Выкладка... в это время выдал его и там да. зависит. Там ты выкладываешь по кусочкам. Ты да. выкладываешь по кусочкам, то есть ты еще не успеваешь отследить ну, Если там какие-то сложные сюжетные ходы. То есть ну, на проверишь. самом деле как бы даже там 19-летний Син, Генрих да. синтериш, по-моему, писал свои все произведения Филитон. именно как серия журнальных статей. Да, фи да, филитонный формат. Да, тут и снова филетонный формат, но то есть ты, ты в нем застреваешь и то подсаживает читатель, ауди... да, как ну, да. ну типа ждешь продолжение, каждый если... там должен закончиться клип Хангером, чтобы ты там ждал. Если ты это можешь с, ними, с дорогими героями. Да, если ты это можешь, если ты можешь держать если ты можешь написать в этой формате и не выгораешь то у тебя получится при в любом другом раскладе скорее всего ничего не выйдет а что же служит мужским аналогом лавбургера да здесь можно сказать про автор он более считается мужскую аудиторию и это в данный момент литрпг есть такой жанр литрпг он Вышел. РПГ это компьютерная игра, насколько РПГ я понимаю. это, я, это да, не обязательно компьютерная, это ролевая, game, угу. ролевая игра. Собственно, жанр вышел как раз таки из компьютерных игр, то есть поколения нулевых, когда развивались разные онлайн ролевые игры, игрушки, ММОРПГ так называемые, поколение, которое в них играло, вдруг осознало, что 5-10 лет было загублено зря. И должен был просто появиться жанр литературы, который сказал этому поколению, что нет, не зря, это было социально значимо, и ты все еще можешь теми навыками, которые были потрачены на игру, получить какое-то общественное признание. То есть, если мы говорим о ламбургерах как о женской компенсации каких-то желаний, ожиданий, то здесь мы наверное, можем сказать, как называемый Хилбургер от Hero, герой. То есть, жанр вообще пг это начальник его то есть, историю можно отслеживать с 80-х годов, когда еще появлялись всякие произведения насчет настольных игр или просто ролевых игр. А сам жанр пг ведет свое начало с 2007 -го года, это корейский... Роман легендарный лунный скульптор». Слушай, а вот можно как-то решительно примитивизировать все это, чтобы понял человек, который не знаком с Литр ПГ. То есть это ты читаешь книжку про то, как чувак под натареп в компьютерных играх начинает свою жизнь как-то разруливать? А, нет, обычно, ну, зависит, еще здесь зависит от страны, зависит от жанра, от того, как пишет, от сюжета. Но в целом все такое, что... Человек либо встречает какие-то финансовые проблемы, начинает их решать с помощью своих навыков, то есть в том же умном скульпторе. Навыки это пальцы быстро работающие. Нет, это не пальцы в том же умном скульпторе, это упорство, Человек продает своего персонажа. Сюжет строится о том, что человек продал своего персонажа за большие деньги, расплатился с долгами. Это история успеха на базе успешного прохождения компьютера. Вот, а потом упорный труд на приставке приводит тебя к богатству. Да, допустим для Азиатских РПГ или ТРПГ это такой путь. Для российских ты попадаешь в игру, вот здесь это очень тесно да, приобретается с теми же попаданцами. то есть примерно такая же ситуация, ты попадаешь в игру или ты с помощью игры как-то решаешь свои внутренние проблемы. Обычно это не внешние, это обычно mm. внутренние проблемы. А, вот. И с помощью каких-то... То есть, если для Азии это тяжелый труд, то для отечественных производителей это найденная дыра в игре, ошибка, которая позволяет себе вовремя убитый моб монстра ну, высокого ну, да... уровня, который тебе позволяет получить большое повышение и за счет этого продвинуться далее в игре. На человеческом языке это очень сложно произносить, не переходя на термин. А, ну, в общем, да, это и понять довольно сложно, а смысл как бы вот этого успешного нахождение багов в том, чтобы в игре продвинуться или типа успех в жизни все-таки за этим зависит от, зависит от сюжета это смысл такой смысл нахождения багов почувствовать себя социально значимым вот у меня здесь есть цитатка из журнала филология и человек статья посвященная в номером третьем посвященная элитному ПГ развитию и я позволю себе зацитировать Кроме того, одна из причин появления и быстрого обретения популярности или ПГ называют состояние современного общества. Отсутствие или, трудно, отсутствие или труднодоступные для молодежи социальные лифты и проблема безработицы привели к тому, что многие люди уже пытаются не найти свое место на рынке труда, а скорее добиться паллиативной компенсации за, за его длительное отсутствие. То есть ты сам себе эти литературой до того играми. А сейчас литературой, когда у тебя, возможно, не хватает времени на игры, потому что онлайн-игры занимают большое количество времени. Ты этой литературой добиваешься э, ощущения того, что твоя жизнь проходит просто так, и что твои успехи в игре и в жизни, ассоциируя себя с героем, могут привести к какому-то общественному признанию. И да, есть еще. Боковой жанр от литра ПГ, когда неожиданно не ты попадаешь в игру, а игра попадает к тебе, когда наш мир становится, начинает жить по правилам. Игры. И тут-то наконец-то сталкиваешься. Да, да, и все твои... И в отличие от остальных, у тебя специфические навыки, да. Mm -hmm, да. Ну, либо у тебя специфические навыки, либо каждое твое действие становится mm -hmm. понятным и приносящим... Немедленное, положительное подкрепление. Слушай, страшно даже представить. То есть я взял табуреточку, тебя за это нагладили опытом. Сходил на работу, получил опыт и денежки. Они а тебе задержали зарплату за месяц и вообще зачем я? Страшно задержал. представить, какие еще культурные артефакты породит поколение жертв компьютерных игр ближе к пенсии. Там, наверное, что-то должно позже появиться для тех, кто правил не 30 лет, а уже там 55, например, за этим всем. Но mm -hmm. тут а, возникает, наверное, вопрос логический. А вас-то что побудило, это как мемасик, есть в винни в такую грязную лужу, залазить, типа, пойду-ка я почитаю комментарии, да, пойду-ка я попишу сеть литературу. Что вас, собственно, вас-то туда заставило погрузиться? Я так понимаю, что ты не поднимаешь еще стульчики за вознаграждение. <свят> Нет, ну, кстати, у нас есть, мы начали писать в жанре литр-рпг. Да, с фитильком. С фитильком, оно специфическое и про Россию, которую мы потеряли. Очень-очень Россия, которую мы потеряли, честно-честно. <смех> а, вообще, это ну, у нас это как раз тот случай, когда есть что сказать, а, нам кажется, что нам есть что сказать людям а, с той точки зрения, что, кроме того, что мы имеем а, вот эти вот жанры мейнстримовые, а, у нас имеется большая проблема именно в капиталистической культурной гегемонии, когда историю представляют особым образом, известно каким, допустим, да, есть вот даже детские книжки про то, как рассказать ребенку про страшные репрессии 30-х годов. С этим всем, да, надо что-то делать, и поэтому хотелось высказать какое-то свое видение, свою точку зрения на процессы, ну и плюс, когда самореализация. Я пришла на автор на, на Today, потому что эта площадка показалась мне удобной. Я не, не планирую писать формат. Ну, то есть, да, мы встали писать. Ну, есть, я году, понимаю, вот картинки и комиксы ты... ты рисуешь уже практически профессионально. Ну, вот. скажем так, я профессиональный иллюстратор, потому что я этим зарабатываю. Комиксы я рисую, потому что мне это нравится. Вот а Точно так же я и пишу, потому что мне это нравится. И так как я не получаю за это деньги, я не являюсь профессиональным автором. Вот. А по качеству это уже, в общем... Это уже немножко другая история. Некоторые литературные комиксы, конкурсы считают, что у меня довольно хорошие тексты. Ну, я так понимаю, что попытка внести некую там политическую повестку, я так тебя понял, это больше характерно для жанра альтернативной истории. Потому что что можно внести человеку, который там поднимает табуретки, игра побестилась в него. А в вот игру? это хороший вопрос. Это интересный вопрос. Это можно почитать будет. А, то есть вы работаете над этим, мы увидим это творение. Ну, как бы я с нетерпением жду, потому что вот как человек. Ну, жизни. Немножко старый, наверное, для всей этой фигни. Мне кажется, что в некоторых случаях поможет только бы Если вы меня обрадуете, что нет, что туда можно вносить какую-то повестку, ну как бы было бы крайне здорово. Любой жанр, любой формат, в смысле литературный, это тоже форма и инструмент. В принципе, в любом моменте можно, как показывают опять же наши оппоненты, можно вносить свои мысли. И, собственно, изначально литература для этого и используется. Ну, либо для заработка денег, либо для внесения мыслей, либо совместить. Но совместить не всегда получается. Да. Да. То есть мы можем в твоем случае сказать, что есть любовь к тому, чтобы складывать слова в текст и рассказать красивые истории, есть время и желание, чтобы капать аудитории на мозг в нужном направлении. Да, можно это рассказать. Как-то так. Здорово. Ну, на этом мы тогда будем, наверное, заканчивать наш Хэллоуиновский выпуск, я надеюсь, что для нашей аудитории это, конечно, не формат, но она воспримет это достаточно позитивно, потому что все таки что-то новое мы узнали, и, мне кажется, стоит так отметить для себя именно эту демократизацию литературы, которая привлекла в некое литературное творчество большое количество людей, и сейчас там нет ни судей, ни правил, фактически ничего. И, дорогие зрители, отчасти вы можете стать этими судьями и правилами, если вы будете это иногда посматривать вообще туда и рассказывать о том, что хорошего вы там увидели. Потому что культура в значительной степени – это разговоры о культуре. И когда о чем-то начинают разговоры, оно становится фактом культуры. Поэтому не манкируйте своими обязанностями. Находить хорошее, находить плохое, рассказывать остальным. То есть форматировать эту культуру до какого-то приличного состояния. Да. Сейчас а. зритель становится главным судьей. И чем больше будет зрителей на хороших форматах и хороших вещах, тем, бы, тем больше будет хороших вещей и хороших форматов. И когда-нибудь они найдут школьную программу, и этим будут мучить маленьких mm -hmm. детей. Да, не ждите того, что кто-то другой за вас сейчас поднимет с колен классическую научную фантастику, хорошую социальную фантастику, даже героическая фэнтези. Нет. Сейчас определяет читатель, и эти книги просто тонут в тонне другой информации. Поэтому, если вам нравится этот формат, его придется искать, им придется делиться. Потому что автор в одиночку для всех не спляшет, и весь интернет не, о себе никак не проинформирует. Демократия обязывает демос много к чему. На этой позитивной носе мы, наверное, с вами распрощаемся. До новых встреч в привычном формате.